Всем привет дорогие друзья сейчас мы с вами будем сходить на Самую ожидаемую новость месяца Non-farm payrolls И если получится я вам покажу Один трейдерский лайфхак Если будут определенные движения цены Смотрите какой беспредел Происходит на рынке Просто Огромные импульсы Скорее всего non-farm будет Очень сильным Давайте с вами Первым делом начертим уровни Самые ближайшие уровни к нон-фарму. И если что, мы будем от них отталкиваться. До выхода новости у нас остается 2 минуты. И сейчас я вам расскажу суть лайфхака. Давайте подождем выхода новости. Итак, началась последняя минута. И смотрите, давайте наблюдать с вами за ценой. Сейчас, сейчас важно не упустить момент и только пронаблюдать. Последние 30 секунд должны начинаться резкие движения. И если он дергается в одну сторону очень резко, то вероятнее всего он пойдет в противоположную. Это перед выходом новости. Смотрите, давайте здесь понаблюдаем. Вот, он начал дергаться вниз. Давайте откроем сделку наверх И посмотрим Вот, отлично, сработало Видите, перед новостью Он двигался вниз Очень резкие такие бусы были И при выходе новости он пошел в противоположную сторону Итак, давайте ждать завершения сделки И потом мы еще будем заходить на откат Я думаю, нужно начертить еще уровни повыше. Вот здесь есть два хороших уровня сопротивления. Выставляю время экспирации 5 минут. И если цена сильно уйдет вверх, то спустя 5 минут после выхода новости мы с вами зайдем на откат. Итак, ждем. фарм, кстати, оказался очень слабеньким, и меня он напрягает. Смотрите, что происходит. Которая месяц подряд нонфарма опять стоит у нас на одном месте. Ну, это еще на одном месте. Примерно год назад он просто делал невероятные импульсы в одну сторону. А сейчас у нас происходит очень опасная сделка. Которая еще неизвестно, как закроется. Остается 10 секунд. И сделочка у нас заходит в плюс. Отлично. Все же цена у нас идет вверх. Прошло только две минуты спустя выхода новости. Сейчас я подожду еще три и будем смотреть, что делать дальше. Итак, давайте ожидать. А, кстати, хочу вас предупредить насчет этого лайфхака. Он срабатывает не всегда, но в большинстве случаев на нон нонфарме. И, естественно, на нем нужно заходить только если вы сможете перекрыть свой убыток. Если вы торгуете фиксированной суммой, то ни в коем случае нельзя так делать. Это очень рискованно. Итак, смотрите, у нас идет четвертая минута. Еще две минутки, и мы будем с вами ловить откат. Скорее всего, он произойдет на этом уровне. Итак, ждем дальше. Смотрите, как видим, цена начинает отскакивать. Плюс ко всему, у нас здесь мышку у меня а, Видны тени Которые указывают на то, что Цена очень сильно просится вниз Давайте с вами подождем импульса вверх И будем заходить на откат Иди Так Нужно словить импульс хороший а, а, Чуть не успел Но Благодаря задержке я зашел все же, все же повыше. Итак, давайте ждать. Сейчас должен произойти откат от импульса вверх. После новостной реакции, после мощного импульса в одну сторону, происходит коррекция. Но здесь такая слабенькая реакция на Нунфарм, поэтому я в этой сделочке не очень уверен. Но все же где-то примерно на 80-90% я думаю, что она пойдет вниз. Давайте ждать. Итак, остается 10 секунд. Произошел просто мощный, уверенный откат. Прогноз оправдался, и сделка заходит в плюс. Отлично, две сделки мы отработали на нонфарме, и обе закрыли в плюс. Это просто шикарный нонфарм, я очень этому рад. И давайте с вами я э, подробно все вам объясню. Смотрите. Так, немножко приближу график. Смотрите, перед новостью у нас были мощные импульсы вниз. Причем очень мощные, как вы могли заметить в начале. И я зашел в противоположную сторону, потому что обычно нон-фарм, когда делает резкие импульсы в одну сторону, то идет он в противоположную. Вы, надеюсь, это поняли. Но не всегда. Смотрите, далее. Произошла новостная реакция с огромными тенями которые двигали цену вниз далее она дошла до верхнего уровня сопротивления который нарисовал я опять же говорю что от него он отскочит что он и сделал началось движение вниз затухание на этом уровне и я зашел уже на откат и прогнозы наши оправдались вот такое вот видео у меня получилось Надеюсь, оно принесло вам пользу. Ставьте палец вверх обязательно. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Я вас очень всех обожаю и уважаю. У меня самая лучшая аудитория, и это вы. Спасибо вам огромное. На этом видео заканчивается, и я иду изучать объемно-кластерный анализ. Всем пока.